Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим закуску из яиц по-пекински. Для этого нам понадобятся куриные яйца, черный чай, заварка, соль, сахар, черный перец, соевый соус, сушеная корка любых цитрусов, палочка корицы и звездочка аниса. Доводим до кипения яйца. После закипания отвариваем на среднем огне 3 минуты, не больше. Вынимаем и охлаждаем яйца. Яйца аккуратненько бьем ложечкой. Ложим в сотейничек. Добавляем все наши ингредиенты. Доводим до кипения. У нас закипело переводим на самый медленный огонь и варим не меньше часу. Вот у нас такие получились замечательные яйца. Приятного аппетита!